Так, ну опять, всем привет, и я думаю, что это уже заключительный третий ролик э, из серии открытия новых кейсов. Э, сегодня, 15, сегодня в этом видео 15 кейсов, 15 ключей. Может, будет больше, потому что деньги остались. А, Все-таки цель у меня выбить калаш, либо нож. Хочется это сделать. Ребят, прожмите лайк, потому что в общем на три ролика я 40к потратил за сегодня. Которые Сизика вынес сегодня же. И надеюсь все-таки, что что-то крутое выпадет. Поэтому, пожалуйста, поддержите все-таки лайком. Вот, но мы начали сразу моментально открывать. Но на данный момент а, открытие именно в таком количестве этих кейсов можно найти только на моем канале. Потому что больше я стольких кейсов нигде не видел. В общем, мы сегодня, наверное, открыли кейсов 30. И ничего не выпало. Но выпал только 100-трек Юспик, но он не так дорого стоит, как хотелось бы. Но он стоит на самом деле в районе 20 тысяч, но покупают их там по 9-10, по поэтому но он мне опять же стоит на продаже. Сейчас за 9 тысяч его слить, чтобы он уже дальше не подешевел точно. Вот, поэтому ну, нам нужен либо нож, либо 100-трек калаш. Не знаю, насколько длинный получится этот ролик, но тем не менее он заключительный вот в линейке из трех видео, которые сегодня... Вышли на моем канале. В общем, мы сегодня открыли, наверное, 40 кейсов. И я еще не потерял надежду на нож, либо на коллаж либо на MP9. Кстати, калаш статрековский сейчас прямо с завода на торговой площадке нету. Они, по-моему, в качестве закаленные в боях, но не стоят по 40 тысяч. То есть, по факту, чтобы вот этот весь опенкейс нам окупить, нам нужно либо статрек коллаж закаленный, Юсп, до свидания, либо какой-то нож. Ну, нож это вообще было бы здорово. Но опять же, нож какой-нибудь говнище может выпасть. Но если выпадет нож снова, нового кейса, это будет прям вообще красиво. Пока что из красивых выпадает красивая скорострелочка. Так, а давай попробуем... Фастом может долбануть. Смотри, статрек-калаш. Как получить статрек-калаш в CSGO без смс-регистрации? Получил. Понятно. Блин, ну нет, это, это прям... Я думаю, это фейл. Это... Проигрыш 40к рублей в Counter-Strike Global Offensive. Ребят, чтобы не совершать таких ошибок, как я, не открывайте кейсы в Counter-Strike. Лучше перейдите по ссылочкам, которые будут прикреплены в комментарии под этим роликом. Там можно халяву собрать и реально вывести деньги. Там промики, очень много промиков, очень много халявных ссылок. А вот это все, что сейчас происходит на экране, это, это вообще не надо это никогда делать. Блин, но они не статрековские, к сожалению. Я сомневаюсь, что недорого стоят. После полевых испытаний. Вот мне просто интересно, знаешь, цена. Ну, хоть что-то выпало, сколько они стоят? Вот реально. Сколько они сейчас стоят? Я думаю, тысячи две. Ну, в принципе, да, там за две двести была продажа. Мы их давай за 1800 восемьсот выставим. Может, купят. Но я на самом деле выставляю, чтобы купили как можно быстрее. И выставляю как можно дешевле. Но я все-таки хочу выбить... Сегодня калаш. У меня прям реально целью выбить калаш. Поэтому будем пробовать и надеяться. У нас три, три ключа и четыре кейса. Ну, еще ключик докупим. Я думаю, кейсов еще докупим. Главное, чтобы билеты купили. Чтобы можно было Эмочка, До свидания. Между двух эмок. Вообще круто. Сочно получилось, конечно. Нет, я реально не верю в, в эту лотерею уже, честно говоря. У нас один раз даже калаш пролетал, МК опять, опять МК пролетает, нет, это, это просто какой-то ужас, ребят. Вообще никому не советую открывать кейсы в Counter-Strike Global Offensive. Ну реально, не, просто мы открыли 40 кейсов, а, максимально дорогой выпадал Юсп, Юсп статрековский прямо с завода. Все, больше не дропается ни Посмотрим, кстати, купили ли сейчас дау-береты, их не купили. Блин, ну это, конечно, это очень жестко. Я поставлю на паузу, продам сейчас юсп. Вообще фастом за low прайс. Ну, может, что получится. Может, еще что-нибудь выбьем. Блин, ну, это, конечно, жопа. Так, ребят, закупили еще 5 кейсов. Опять же. А, не, подожди, даже 6. А, все правильно, 5 кейсов закупили. Фух, 900 рублей еще. Блин, ну это очень дорогой ролик получился. Мы, на самом деле, больше, чем 40 тысяч даже сегодня потратили. Ой, как я не хотел это делать. Ну, надеюсь, вы лайком эти ролики поддержите, реально, чтобы они и стрельнули. Может, все-таки еще коллаж? Ну, да. Не, ну, зато у нас много синьки, с другой стороны, можно контрактов понаделать. Ну, едем дальше. Просто открываем кейсы в таком же духе. Я даже постом открываю, честно Потому что я уже не верю в дроп золотого В дроп красных предметов Ну вот, маг 10 выпал, пожалуйста Не, ну реально Очень горит жопа с такого дропа, конечно Ну да, 5 -7. Давай контракт из этого всего заделаем Может быть с контрактов что-то да выпадет Хотя вообще не факт Так, где у нас тайные Ой, тайные армейские скины У нас 42 скина, блин ну, то есть, фактически мы долбанули где-то кейсов, наверное, 30. Сейчас они стоят 820, наверное, рублей. Ну, поехали. Контракты. Контракты из новых скинов. Юспик, кстати. А в каком в качестве убитый? После полевых. Сколько он стоит на торговой площадке? Опять же, ради интереса он стоит 1700. Ну, хотя бы так. Едем дальше. Так, продать на торговую случайно нажал. Понаделаем контрактов, посмотрим, может быть, докуплю скинов на контракт, сделаем хотя бы контракт на всю эту историю. Так, главное, не те скины не засунуть. Скары, всевозможные. Подтвердить. Угу, М-ка. Кстати, неплохо, и юсп, и М-ка выпало. И а КСМ пока не дропается. Сколько стоит М-ка? М-ка стоит 2000 Ну, то есть, в принципе, 3К нам бэкнули. Но неплохо. <laughs> конечно, плохо с учетом того, что кейс стоит 800 рублей один. Это, конечно, неприятно. Но контракты мы в любом случае доделаем. Так, лазурный хищник. Не, лазурный хищник нафиг. Все остальное мы сюда смело затолкаем. Там еще один контракт можно будет сделать. Еще одна м Опять же, после полевых. Так, ну, едем дальше на контракты. Так, э, захоронение. В принципе, должно скинов, я думаю. Нет, скинов не хватит. Скинов вроде бы как. Ну да, там какой-то скин нужно будет засовывать. В принципе, можем захоронение задолкать. То есть здесь ничего такого в этом нету. Ну, давай попробуем, раз на то пошло. Найс. Из новой коллекции выпал бизон. Подожди, это же отсюда, да, из новой, да, из новой, все верно, а он в качестве после полевых. ну, м -м, хватит ли у меня сейчас скинов на следующий контракт, вот в этом, конечно, вопрос, в принципе, не, не хватит, подожди, не хватит, окей, я сейчас докуплю и сделаем контракт, так, докупил скинов, блин, ну, очень, конечно, затратный получилось. получились три ролика, по итогу трех видео нифига не выпало. Вот это, честно говоря, обидно Так, ну давай эмки засунем уже Просто хочется сделать контракт Я понимаю, что эмки можно слить Хотя у нас, в принципе, здесь бизончики Так, а смысл, подожди а, После полевых у нас тут все после полевых Да, и смысла, в принципе, засовывать эмки нет Потому что у нас бизоны А нафига я тогда купил? Немного не понимаю Так, давай засунем икс эм Берем еще одну эмку Ну, эмку вспомню, тогда продам И бизон Не знаю, нафига я купил все это ну, получили мы ФАМАС после полевых испытаний, а на торговой площадке он стоит в районе 2000, потратил я три. не знаю зачем, но вот такой получился ролик, надеюсь, долбанете лайки, больше я новый кейс открывать не буду и вам не советую.